Страна в стагнации, никто об этом не говорит. Как вы считаете? Финансово-экономическая. Чем выражается стагнация? Только вот очень а, серьезные. Ну, ну, давай начнем по порядку. Э -э увеличить ВВП в два раза. Где это ВВП? Майские указы, восемнадцатый год. 10 приоритетов. Самый главный приоритет: улучшение жизни народа. По условиям жизни мы на 70-м месте оказались. Проходит два года, видишь, что к двадцать году не успевают, выборам, и ничего да. не получится. Значит, быстренько делают новый указ. Теперь пять приоритетов всего-навсего и к 2030 году прийти к этим результатом, да? И тут сразу не красу вспоминаешь, но в эту прекрасную пору. Нет, Жить не придется ни мне, ни тебе. Все молчат, не про понимаешь? нас объясните. Ты понимаешь, Страшные что? вещи, но да, все да, молчат. Ну, Ты вы абсолютно думаешь, да? Открываешь Российскую 2008 года, Медведев Путин, значит, минимальная зарплата будет 2500 долларов, а пенсия 2000 долларов. И каждая семья будет иметь квартиру не менее 100 квадратных метров. Ну, Жириновский тоже когда-то каждой бабе по мужику... Понимаешь, ковек, когда вот это читаешь, -то? сопоставляешь, Думаешь, приходишь к выводу, намерения-то хорошие, а где результат? А почему не получается? А результата почему нет? Потому что этим занимаются не специалисты. 80% министров правительства России не имеют отраслевого образования и опыта работы в этой отрасли. Ну какой может быть результат? Ну какой? Помнишь, мы с тобой как-то шутили, я говорю, вот тебе можно назначить директором Большого театра, а меня нет. Почему? Потому что ты соображаешь в этом, да? Когда-то вы а хорошо я вот сказали, и... что всадник да, а может вот быть единственное... без головы, а вот лошадь может да. быть без головы. А я вот единственный на что способен, ну, с балеринами я разберусь. Я а, я дать, а дальше что делать? Понимаешь? Как Поэтому Признавать. Да, каждый должен заниматься своим делом. Вот посмотрим сегодняшнюю думу, да? Четверть века. Да какой четверть? 30 лет. Одни и те же. Но они работали. Но результаты работы, давай посмотрим, какие. Вот она. Поправки Конституции Конституцию. Да, да финансово-экономическая стагнация. Вот он результат работы. И эти же партии претендуют на этих выборах быть избранными. Для чего «Единая Россия» по Москве? Ирина Роднина – великая спортсменка. Но это было. Сегодня депутаты должны быть другими. Понимаешь, Андрей. Я понять начальников не могу. Нельзя людей. путать эмоции с профессионализмом. Вот если мы возьмем программу любой партии, любой, да, и попытаемся найти что-нибудь там плохое, мы ничего не найдем, все обещают, мы сделаем это, это, это, это. Но нет там самого главного, ответа на вопрос, как, когда и за счет чего. А на вот эти три вопроса могут ответить только профессионалы. И у этих партий профессионалов нет. Они опять набирают популярных, умеющих говорить и не более того. Здесь надо приглашать в парламент людей специалистов. И если мы говорим, что сегодня нужна новая экономическая модель, потому что модель Фридмана не оправдала себя, потому что, ну скажем, рынок, самоуправляемый, самоорганизованный, не может привести к какому-то определенному результату, тем более развить экономику. Самоустранение государства от экономических процессов. Вот он результат. Вы знаете, я 22 года назад писал диссертацию и защитил ее успешно. Ни одного шара не закатили. Диссертация называлась «Стратегическое планирование развития экономики в условиях рынка». Был сделан анализ модели Фридмана, к чему это все-таки придет. В Америке, Чикаго, В итоге прошло 22 года, и я прав оказался. Ну как можно организовать экономический процесс, не спланировав его? Ну как можно? Да никак. Я же не говорю о плановой экономике, я говорю о планировании рыночной экономики. Но почему все уперлись вот в эту модель, которая в конечном итоге привела, ну, к разрухе страну? И сегодня, когда меня спрашивают, говорят, Александр Ильич, ну а какая модель? Я говорю, ну на первом этапе мобилизационная модель на 5-7 лет, инвентаризация всего того, что у нас осталось. С вопросом, почему это развалилось, и куда делось, и куда делось. определение количества средств, научно-технического персонала, профессионалов для того, чтобы восстановить экономический потенциал, его у нас уже нет. У нас нет. Ну вот сегодня смотри, вот слушаем президента РАПО, развитие агропромышленного комплекса, а ты знаешь, что все машиностроение агропромышленного комплекса угроблено под ноль. Нет сегодня у нас сельскохозяйственного машиностроения. Угроблено машиностроение переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. О каком развитии агропромышленного комплекса может идти речь. Поэтому только мобилизационная экономика. И мы как-то с Ворониным Юрием Михайловичем на эту тему говорили. Я считаю, согласен. Почему? Потому что, а какую другую модель сегодня прицепить к вот этой разрухи? А через 5-7 лет... Плановая рыночная экономика. Давайте возьмем модель Кейнса. Когда Гайдар начинал экономическую реформу с либерализацией цен, я взял работу Кейса и пришел к Кейтсу. Я смотрите, Кейса, он говорит, что это такой? выдающийся экономист практически. Гайдар по его книжкам Да, учился. экономика Даже Европы, от него да, соединенных штатов. У него Гайдары ничего не получится, Великой Американской депрессии. Все ориентировались его теоретическими измышлениями. Смотрите, что он пишет. Ну, он пишет, что либерализация цен в условиях перехода к новому форму Невозможно. экономических отношений может привести к нищете. Обнищанию России. Где мы? Там. И понимаешь, и создается... Вам Медведев сказал, молиться надо на власть на нынешнюю, пусть да, Путин пришел, да, был 50 долларов в да. среднем. И вот сегодня никакая. у нас вся экономика держится на эффективных менеджерах, которым над одному местом развития, у них от, от другая цель, как побольше украсть. И вывести украденное. Все. Не нужны эффективные менеджеры. Нужна четкая, ясная экономическая модель. Краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная. Но вы о Мишустине что думаете? О Мишустине что думаете? Он вам кого-нибудь напоминает? За да, господи. Ну что говорить. Но Но, вы ну видели. посмотрите на министра экономики. Ну Я не говорю, кто это такой, что это такое. Он вообще соображает хоть что-нибудь абсолютный ноль. Он бы мне даже зачеты по основам экономики не сдал. Сто процентов. почему -то, потому что они вообще не понимают, о чем они говорят, что они делают. Вы понимаете, любой процесс, физический, химический, политический, экономический, если он не спланирован, мы не знаем, куда он в конечном итоге приведет. Мы же не знаем, понимаешь? Поэтому... Я не раз говорил, я же говорю, я, вот, тема диссертации пришла ко мне в голову, я ее, правда, согласовал с Абалкиным. да? Леонидом Ивановичем. Да. да, Леонид Иванович, я очень уважал Царство ему Небесное. Это было выдающееся экономика. Конечно. Да. И он, когда меня спросил, слушай, а где ты учишься, что ли? Я говорю, да, учишься в Академии Генштаба. Я говорю, у нас даже такая поговорка, спасибо партии родной за двухгодичный выходной. Он говорит, то, чтобы у тебя выходного не было, ну возьми какую-нибудь тему. И я пришел с этой темой. Мы как раз изучали в Академии штаба стратегическое планирование наступательных, оборонительных операций. И вот мне тут пришла идея в голову, да? а почему не может быть стратегического планирования развития экономики в тех же условиях рынка? Приоритеты финансирование, направление, результаты, понимаешь, мотивация людей. Почему? Потому что каждый человек работает где-то, должен знать, в конечном итоге, что он получит. И не просто что он получит, а когда он это получит. Вы то же самое пытались только коротко на э, в авиасалоне Путину сказать, что нет профессионалов нигде. Что вам президент страны ответил? Ну, я, может быть, грубо спросил. Я спросил, где он набрал вот это все. Mm -hmm. Ну, еще тут есть. Ну, очередных мальчиков, роза да, да, да нет, я даже не норматив применил. А, да. Значит, почему? Потому что ну, такое состояние озлобленности. Что нам ответил? Было. Что ответил? Он говорит: Ну, Александр Владимирович, вы не меняетесь. Вы какой были, такой остались? Хорошо. Вот и весь ответ. Да. А что что мне... нет нигде профессионалов, да, что да, это да. катастрофа. Говорю, а что мне меняться? А что мне меняться? Я говорю, разве я не прав? Разве я не прав? Потому что любая работа должна привести к результату, правильно? Если это результат позитивный, положительный, награду, флаг в руки, да? Если результата нет, а тем более минус, если минус, то туда в Магадан. Ну, давайте поговорим о результате. Вот Рудской Запад. выступает у нас на канале и, честно говорит, Валентина Валентины Ивановны, Матвиенко, в частности, три пенсии. Одна у нее пенсия как у губернатора. На выходе, когда она уйдет из СЭД федерации, она рано или поздно уйдет отдохнуть, тем более она явно устала. У нее будет три пенсии. Первая, как бывшему губернатору, а они не скупились там на местах. О, Депутаты хорошо, назначали себе на выход. Куда такой ге... парашют, так сказать, да, на Да, куда старости. там героям, Вторая, как многолетним, а чем Советского Союза, вы что смеете, что ли? Подвиг, что ты был губернатором в Петербурге. Вторая пенсия, когда Балтина Ивановна уйдет все-таки с вещами на выход, ей как многолетнему сотруднику. Ну, а третья, как у всех, обычная социальная пенсия, Валентина Ивановна впала в истерику, когда вы посчитали, что у нее там будет 450, тысяч, и размахивая бумажкой сказала, что она готова доказать, что у нее будет 25 с половиной. Все люди смеются до сих пор. Как она живет на 25 тысяч на эту пенсию, мы видим, как она, так сказать, как говорил Виктор Иванович Шишаев в таких случаях, лучше стучать, чем перестукиваться. Поэтому тут никаких иллюзий быть не может. А почему такая истерика? У третьего человека в государстве. Вы понимаете, и я... вранье про две пенсии, про которые она забыла, и только 20. Что с ними произошло и происходит на глазах? Володин со старушкой гуляет по своему родному городу, ну, почему все со старушкой? смеются. Ну, Володин бы взял бы, рассказал всем, да? как его мама, учитель начальных классов, ворочивает миллиард. Ну, понимаешь, ну, это, ну, вот ну, наивняк, ну, такой наивняк, и такая дуристика. Нет, нас за идиотов держат, Нет, Идиот, я хочу понять, понимаешь. народ. За дебилов нас считают. За дебилов. Да, жена, допустим, президента, она ну, сейчас глава Татарстана Миниханова, декларирует 2,5 миллиарда. Да там дети несовершеннолетние декларируют так, гигантские деньги. У Всегда дочки Шувалова, которая Шувала, танцует да. как раз в Внеш... шапку 2 Внеш... миллиарда В Внеш... году доходу. Да, тоже декларирует а у нас президент есть или нет? А у нас ФСБ, СК, МВД есть или нет? А почему и не докладывают президенту о таких декларациях? А почему президент не задает вопрос? Mm -hmm. Слушай, Шувалов, а как это у тебя интересно? Дочка 18 лет танцует там на одной ноге что на двух, ну, на, ну, на да. 70 тысяч или 80 да, тысяч рублей. Миллиарды заработали. Да, ну не обижайтесь. Минихан на двух слава. Миниханов, иди сюда. А кто у тебя вообще жена? Что она какой-то одаренный бизнесмен, создала с нуля бизнес и такая прибыль и все прочее. Я бы хотел бы посмотреть на выражение лица Шувалова, на выражение лица Миниханова. Понимаешь, или той же Матвиенки сказать: слушай, а чем, о чем слушай, вы слушай, слушай, девушка. А как твой сын стал миллиардером, пока а а ты был губернатором? О Сергей, Понимаете? Сергеевич Иванов, больше известный как сын Сергея Борисовича Иванова, да. ему за 30, когда они, а они, это зона их ответственности, Алроса, он да. ее возглавил, Алросу, как известно, затопили тот самый легендарный рудник Мир. Да, и люди погибли. И люди погибли, и город Мирный теперь надо переселять 50 тысяч у нас фильм есть о ситуации. Да. И все нормально. А рудник они затопили, который давал самые большие алмазы в Советском Союзе, не там партсъезда да. какого-то, ну вы знаете эту историю. Да, очень да. хорошо. У нас выступают старики, руководители Алросы в прежние годы. Говорят, какая нафиг природа, это поразгильдяйство. это то, о чем Рудской сказал. У него там, по-моему, штук 20 заместителей, у Сергея Сергеевича, больше известного как сын Сергея Борисовича, из них один профессионал, да. горняк. Да. Один. Все. Затопили. В воду пусть... Остальные вправили. фиктивные методы, Путину да. докладывают, что природа виновата, как в Норильске, у Потанина тоже да, во всем да. вечная мерзлота, что-то там да, подтаяла да. и пошла вода. Обманывают, предполагаю я, Караулов. Когда мы об этом говорим, мне передают от Сергея Сергеевича. Поймешь, Караулов замучается жрать пыль в судах, доказывая, что... А, это... Андрей, понимаешь, почему нас сейчас... А вы ведь это они Путину в глаза докладывают. Что же Путин-то... По Сергею Сергеевичу Чучики из не понимает, что парень он мяг... все понимает, а тогда да, что же на него не выгнал за такой он присп... все понимает, а что ты остался Сергей Сергеевич за рудник мир? Он ты же затоплен навсегда и он не подлежит восстановлению. Вот ты посмотри на кадровую политику. Означает тех, у которых замочено все, что можно замочить, в том числе их. О, как Родионова, у которой, как мы предполагаем, поддельный диплом да. о высшем образовании, Росприроднадзор. Да, да. Удобная девушка, можно, так сказать, дергать. И, в случае, что, это сядет за подделку. Понимаешь. Она гражданкой, будучи Казахстана, юридический вуз у нас на Волге да. заводится. А человека запросили. с чистой биографией Схватить за что-либо невозможно, потому что он имеет священное право послать на... Тогда какую страну мы построили? Понимаешь? А какую мы страну построили? На фальшивых дипломах? Нет, не, объясняю. Предполагаю, я. Объясняю, право. понимаешь? Вот начинают обвинять. Виноват Путин, виноват Мишустин, виноват Медведин, виновата Дума. Нет, это не они виноваты. Это мы виноваты. Потому что мы им разрешаем это делать. Мы разрешаем им это делать. Молчим. Знаешь, цены на бензин растут, молчим, пенсионный возраст подняли, молчим. А что же молчим, то как вы думаете? Может, народу уже а, в России нет, не осталось? А молчим почему? Потому что Говорить благодаря не СМИ, ну, посмотрите вот первый канал, да? Давайте посмотрим программы этого канала. Ну, что они могут вот дать бункеры? Только человек... то, что Громов разрешит, да, так как да, костичек и да, да. И Получается не... в итоге, что народ медленно, но уверенно превращается в население. А население и народ – это совершенно разные понятия. Народ – это родина. Народ – это защита родины. Народ – это не позволение глумиться на над, собой, над собой. На кого же вы сейчас рассчитываете? К кому тот... тогда вы сейчас обращаетесь? К а населению? Я обращаюсь... Нет, я обращаюсь... Или к остаткам народа? Нет, я обращаюсь к остаткам народа. Проснуться. Проснуться и вот это население вытащить из этого это состояния. Это призыв. — Скрытый, Нет. как у Платошкина в приговоре. — Нет. — Он сказал проснуться. и Имел в виду Платошкин да. окончательный уход или окончательную отставку Путина. Что такое окончательный и неокончательный, да. я хочу спросить у Арбузовой. — Ты понимаешь, дело, Но в так том, было написано? дело в том, что мы с тобой вместе в школе изучали революцию, да? Кто ее сделал, мы все знаем, да, теперь, по крайней мере. Раньше это все скрывалось, да? И зачем это сделали? Так вот, с того момента великое державе российская прекратила свое существование, потому что это делали не россияне, не русские. Это привнесенное извне. Ну хорошо. Да? Аня, вот. И сегодня, да, вот мы только что с вами говорили о финансово-экономическом кризисе, о стагнации, да? Ну, давайте посмотрим. Да, кстати, у Фридма в модели роль государства обозначено, обозначено только управление финансовой системой. А мы сегодня управляем финансовой системой. Но ну, давайте посмотрим курс рубля. Кто определяет? Спекулянты. А должно определять государство. Почему на Биулина? В регулятор, на регулятор. Да, государство. Государство а теперь давайте посмотрим Центробанк. Это чей филиал? Это ФРС? Что они там говорят, то она и делает. Реальный сектор экономики не финансируется. Конечно. Открываем основные законы, читаем. Центробанк органа власти не подчиняется. Тогда что это за структура, которая держит в своих руках всю финансовую систему страны? И отделена от государства. И отделено от государства. Это что, своя церковь что ли? Понимаете? Вот они парадоксы, которые создали эти условия. Поэтому, когда говорят, что вот я типа призываю к чему-то, я не призываю. Почему? Потому что я знаю, что такое революция, я знаю, что такое гражданская война. Ничего хорошего. Да, ничего хорошего. И я не сторонник каких-либо выяснений отношений с силовыми методами. Но высказать свое мнение, опять же, согласно Конституции, имеет право. Хорошо. Каждый, вот Лукашенко впервые понимаешь? в истории человечества стал бороться с оппозицией с помощью боевых истребителей. Или ну, штурмовиков? Ну, бывает. Что с ним произошло? Вы понимаете... И я... с нашими, они ближе подходят к Лукашенко Ой, господи! Я, ну, вот посмотрите на президента Туркмедии. Это если почитать, что это, крыша съедет. Ну, это, ну я думаю... Что вы так всех меры, обижаетесь? Он себя возомнил выше... А значит, выше, что вы так всех обижаетесь? Выше, выше Аллаха. Я, кстати, не обижаю никого, как некоторые делают, там называют придурками, негодяями, подлецами. Ну да. Я это не делаю. Я просто... Высказываю свое мнение в отношении того или иного человека, не оскорбляя его честь и достоинство. Но Ведь Лукашенко объективно понимаете? сделал для республики очень много, как хозяйстве. У него даже леса не горят. У нас горят, а у Лукашенко ничего не горит. Понимаете, что лес делаем? такой же. Что происходит? Объясняю, человек запутался просто. Запутался, понимаете. Боится за старость, за свою, за детей, понимаете? за все сразу. Он просто запутался. Мы предполагаем иногда запутался. надо смягчать свое отношение к людям. Понимаете? Иногда надо смягчать. Вот ошибка политиков заключается в том, что они не спрашивают у людей, что ты хочешь, что я должен тебе дать, чтобы это было бы так. Не спрашивают. Все считают, что они самые умные. Такого не бывает. Снобизм, он всегда плохо заканчивается. Если ты не знаешь, спроси. Посоветуйся с человеком. Больше надо общаться с людьми спрашивать, что они хотят, что вам дать, тогда ты имеешь моральное право, я тебе, ты это просил? Просил. Я тебе это дал? Дал. Почему? А когда тебя не спросили, тебе ничего не дали, говорят, почему? Да пошел ты, да и все. Понимаете? Ну так мы устроены, славяне. Вы помните, ну вы, конечно, помните эту страшную историю, когда Бурбулес, 92-й год, он приказал в Комсомольске резать завод стапелем. На которых, стапеля, стапеля, да, на которых стоят подводные лодки. Вы были рядом в Владивостоке, рабочие до вас дозвонились, что правда, то вице-президента. И вы в самолет прыг, и сразу на этот самый завод, где все офигели, вас посылает директор, ссылаясь на телеграмму Бурбулиса. Итог, вы приходите к Ельцину и говорите, кто это такой Бурбулис, почему он приказал ремонтник единственный? на Тихоокеанском флоте под нож пустить, сломается лодка. Где ее чинить? В Мурманске, что ли, туда тащить? Но ведь Ельцин Бурбульс выгнал, а не посадил. Вы то есть тоже не получалось довести все до конца ни у кого, даже тогда. Не, ну, я не дал резать, я сказал, Завод сохранили. попробуйте но только подойти с автогеном к стапелям, я лично приеду и расстреляю прямо около стопы. Именно так, но итог, и то, и даже вице-президенту президента... Тогда еще у вас были нормальные отношения, не добился уголовного дела. Что сейчас мы про Нобиулину говорим, про, остальное, про все остальное, про Решетникова, министра? Понимаешь, в чем дело? Вот, э... Не получается в России начальников судить, но ну, вот, ну никак. Поменьше получается, а у нас не убить не могут, ни посадить. Все попытки, прости, вот. все попытки построить цивилизованное гражданское общество, которое бы все от самого верха до самого низа подчинялось закону, mm -hmm а это проще называется демократия, Она не удается. Почему? Почему? Потому что менталитет такой. А почему? Понимаете? А какой? А как? Вот я приведу пример. Вот э, Как ехать ко мне, тоже такой же лес и все прочее. И едем с Ириной и смотрим, два самотвала Ожидаю. вывалили мусора прямо в лесу. Да? И вот себе задались вопросом, а вот этот человек, водитель, который это сделал, у него как с головой. Понимаете? Как ему заплатили, он чем больше ездок Понимаете? сделает, а не в Новой Москве 40 свалок незаконных. Это этому приводит безнаказанность, безответственность, отсутствие интеллекта, отсутствие воспитания. Ну, посмотрите на сегодняшнюю школы. Ну давай так, вот сейчас в преддверии выборы, да, все избирательные участки, 85%, находятся в школах. Где производится вбросы голосов, фальсификации? Как мы предполагаем, результаты? да школах, да? Школа. А кто это делает? Учителя. В том числе. В основном. Да. А потом эти же учителя учат детей быть честными, любить свою родину, любить патриотами. Парадокс? Нет. Парадокс. Страх. И эти, же Страх. Люди... Нет. И эти же учителя жалуются, что у них маленькая зарплата, да. что школы. И анонимно каждый день, каждую да. минуту Понимаешь? нас гонят на праймере с Единой России, звонки по телефону, Спрашиваю, готовы выступать? Почему нет, это моих... происходит? Да потому что мы... Страх? Нет. Мы перестали быть сами собой. Мы были великая нация. Я не выделяю русских, ведь что такое у нация? Это народы и народности, проживающие на единой территории. Вот на территории России. Это татары, башкиры, русские, мордвины, калмыки. Нация. Мы перестали быть нацией. Понимаешь? Перестали быть. В какой уровень? Почему? Потому, Когда? Что, Когда? потому что постоянно убивают в мозги ахинею. Нет, начиналось в 1985-м. Можно было откорректировать ситуацию в стране, которая называлась СССР, если бы генсеком стал другой человек. Вы считаете, что Понимаете? если мама Горбачева вовремя сделала аборт, мы вот. бы жили в другом государстве? Совершенно так. Почему? Потому что, ну посмотри, я вообще, как пришел то в политику, у меня карьера была хорошая замкомандующего закончил с отличием Академии Генштаба, Герой Советского, герой Союза. Советского Союза, летчик, ну скажем, неплохой летчик, да? Летчик один из самых богатых летчиков мира, если не самый да. богатый. Ну и вам что? за все эти бомбежки. И Ты, я пошел полечить, почему Потому что я стал искать ответ. Вообще, что такое перестройка? Что она делает? Зачем? Ну вы, на... вы нашли ответ Вы нашли Я не нашел. Я потом, когда его вывозил из Фароса, Горбачев, вы спросили, у него, когда а у вас автомат я спросил? Сидим в салоне, даже по рюмке чаю налили. Раиса Максимовна так вот сидит. Я пригласил еще Владимира сановича Крючкова Ну в свой самолет. Я его забрал, потому что у нас с ним были дружеские отношения. Думаю, ну как я старика брошу, я его заберу с собой. И вот летим, и я задаю уже присутствии. Я говорю, ну Михаил Сергеевич, и чем закончилась ваша перестройка? А до этого я ему задавал вопрос. Что ответил Горбачев? Он говорит, ты понимаешь... Полковник, я тогда еще полковником был. Ты не поймешь, что это такое. Почему? У вас менталитет совершенно другой. равняясь мирно и все. А вот перестройка, это вот э, демократизация общества и все прочее. Так, минуточку, а зачем разваливать вертикали власти? Шестую Ильич, статью. Зачем убрали из конституции? Развалили Рудской. вертикали власти и потеряли страну. Вице-президент Рудской прилетает в Фарос спасти Горбачева, вывести его, с автоматом поднимается на второй этаж дачи, читаю, мемуары всякие разные стоят, Раиса Максимовна трясущаяся у окна и Горбачев, и первый вопрос Раисы Максимовны Рудскому, если это правда. Ну что, Саша, вы и нас арестовать хотите тоже? Так было? Нет, она не так сказала. А как раз? Она, она сказала, говорит, слава богу, это вы. А я думал, нас будут арестовывать. Mm -hmm. Я говорю, Раиса Максим. Телефоны работали? Да, что, что, я говорю, рейс максим Так везде в средствах массовой информации прошел, что вас арестовали. Да, вы там сидите ну, в, да, в, зайнице, в нас, нас практически арестовали. А история такая, я прилетел в Форос. Самолет, телефоны работали? Сейчас в скажу. гараже телефоны, в ну, машинах да, работали? Да. прилетел Форос, значит, нами, конечно, никто не управлял, потому что мы просто угнали самолет Янаева. Uh -huh. Вот прилетел, садимся, комендант подъезжает, я говорю, привет, привет. Я говорю, дашь автобус и машину, будет, пожалуйста. Ну, у меня с собой был спецназ МВД, Дунаев Андрей Федорович. Вот, и мы, он с, со спецназом, а я в Газике, поехали туда. Подъезжаем к даче. Смотрю свои Дмитрий Тимофеевич Язов, Лукьянов Анатолий Иванович. Тряслись от страха они? Нет, нет. Спокойно? Да, и стоит Владимир Александрович Крючков, я к ним подхожу и говорю, привет, поздоровались и все прочее. Но ты, говорит, даешь, а как ты умудрился сюда прилететь? Я говорю, потом расскажу. Я говорю, а что вы не заходите, что вы здесь стоит? на улице? не принимает. А, говорит, нас не пускают. Я говорю, как не пускают? Ну, говорит, иди, может тебя Медведев впустят. блядь. Ну, начальник службы. Понимаю, крючку генерал армии не пустил генерал-майор Медведев. Да. Его подчинен. Да, я подхожу к КПП, я говорю, привет, посмотрю, Медведев, я говорю, здоров, здоров. Я говорю, ну я могу зайти. Говорит, вот этих орлов оставь здесь, ну, спецназ. А Примаков, ты, и, вернее, и Андрей Федорович, Примаков, и я можете зайти. Мы заходим. Бежит навстречу Михаил Сергеевич, обниматься, туда-сюда. вот Меня арестовали, я в запертию, я не понял, кто кого арестовал. Я говорю, а почему? Вроде как эти арестованные ходят. <связь> <связь> <связь> да да да Их не пускают. Те, кто вас арестовал, под забором стоят. Не пускают. Я говорю, уважаемые люди, я говорю, хотя бы на чай пригласите, посидим чаю попьем, поговорим. Нет, я с ними больше встречаться не хочу, я им даже руку не подам. Так он же до этого благословил, руки Ну, в марте же он создал ГКЧП. Я смотрю, телефон стоит, подхожу к телефону, отрезал один, поднимаю трубку, пи -пи -пи, опа, коммутатор. Я говорю, девочки, соедините меня э, с Борисом Николаевичем. Он говорит, сейчас, минуточку. Это кто? Я говорю, русский Александр Владимирович. О, здрасте, Александр Владимирович. Хорошо, так соединяет. Я говорю, Борис Николаевич, я на месте, эти под забором стоят, а Горбачев вот здесь рядом. Он говорит, давай его забирай и летите в Москву. Вот. Вот так все было, понимаешь? А это начинают перевирать, перепутывать, там все это перемазать. Так Горбачев все это придумал, весь Фарост? Конечно, конечно. Ничего. Конечно. Хотел чужими а, руками. Хотел чужими руками, понимаете, и дело и в том, себя. что Новогорелский процесс зашел в тупик. И дело в том, что все забыли, что в 1989 году, в сентябре месяце, создался пленум ЦК КПСС о новой национальной политике. Автор этого пленума Яковлев. Так вот, там, там один из пунктов, что все государства союзные, становятся, вернее, республики, становятся суверенными, независимыми государствами, имеющими право отменять решение правительства СССР и опротестовывать и приостанавливать на своих территориях. Это в пленуме ЦК КПЗ. Пленуме. А как раз в этот период разгул сепаратизма по стране. И вот тут такое решение пленуло. Вот он толчок, старт по развалу Нынешняя Советского ситуация, Вам она привинает 1991 год? Отчасти да. Чем? Очень Отчасти, чем? Отчасти чем? да, что вы понимаете отношение к президенту, главе государства. Вы понимаете, чтобы что бы он ни говорил, заслужил? что что заслужил, бы он ни требовал, все игнорируется. Не стоп. Он пять лет назад сказал «Земли зарастают лесом». В послании Путин надо срочно возвращать. Я читаю неделю назад у Мишустина «Земли зарастают лесом». Надо срочно обозвращать. Так пять лет назад, что ж ты, Владимир Ильич, не проконтролировал свое собственное послание, как выполняется? Беда, Владимир, Владимир. Что вернуть? Вот Рязань вернула здесь часть и земли, и... Загорск у нас вернул, Зарайск, бывший глава, вернул. А как зарастал, так и зарастает. Земелька-то. А это огромные площади. Кормил нас больше, чем не пшеница. если везде была посеяна. Понимаешь, я ему это в глазах говорил. Я говорю, Владимир Владимирович, помню, я сказал, где вы их вот этих вот насобирали, да? министр. Да. А дальше дело было следующее. Я говорю, вы понимаете, я говорю, есть категория людей карьеристы. Вот я говорю, я не карьерист. Я никогда не стремился стать президентом. Мне это не надо. Я Ельцову это говорю, Борис Николаевич, вот отработаем, и я пойду, почему, Потому что мне уже это надоело, постоянное присутствие рядом с собой службы безопасности, ну надоело мне. Я хочу на рыбалку, я хочу пойти в лес по грибы, я хочу, ну вот хочу быть свободным человеком. Я говорю, хотите, даже наколку на лбу сделаю, я не хочу быть президентом, отцепитесь от меня, что вы слушаете вот эту всю херню, которую вам дует каждый день в уши. Булы, булы, скорбаков и все прочее. И Владимир Владимирович, я говорю, «Владимир Владимирович, вот есть категория людей, которые родились, а я знаю, для чего родился, для того, чтобы дать пользу себе, своей семье, людям. И мне больше ничего не надо. Я говорю, вы от таких людей отказались. Отказались. И набрали вот это вот, которое называется эффективными топ-менеджерами. Воров. И посмотри, какой грабеж идет. Наглый и циничный. Наглый мы ж не зря с вами говорили о декларациях, которые... Ну просто в наглую заполнять, понимаешь? И вот именно вот это отношение правительства, министров, губернаторов президенту приводят к тому состоянию, в котором она... Так что жена терпит, если понимаешь? у каждого министра жена да. богаче, чем у Я, я как-то одному сказала, говорю, вот молись Богу, что не я президент. Он говорит, почему? Я говорю, ты бы пожалел, что ты родился вообще на белый свет за то, что ты сделал. Пожалел бы, понимаешь? Потому что состояние не нажрамшись... Вот я все сижу и жду, когда же они нажрутся, понимаешь? Ну сколько можно грабить страну? Никогда. Какая экономика страны может выдержать Деньги, вот этот продукт, вандализм, понимаешь? Посмотри, чем кормят тех, наше тех, население. Растительные жиры убрали, животноводческие жиры убрали, заменили пальмовым маслом техническим. Посмотри, в Таганроге какой комплекс. Но я такого даже нефтеперегонного завода не видел, который техническое пальмовое масло перегоняет в субстракт, который загоняет продукты. В мороженое Да, Котор да. который засаживает продукты. Вопрос, президент это знает? Конечно. А почему мир не принимает? Так он разрешил, Медведев разрешил да. вразить, когда был то ли премьером, ну, то ли да. президентом, Путин промолчал. ведь это же идет уничтожение населения страны. Ведь посмотри, какая у нас смертность. Ведь когда они начинают говорить, да вот мы сегодня кормим весь мир зерном. Да. Но вы сначала ответ, ответите на вопрос, почему? А потому, что вы угробили потребителя животноводства. чтобы вырезали. Животноводство, коровы, телята, поросята это все не едят. Излишки фуражного зерна пошли за границу. А нам оттуда идет мясо. Непонятно какого состава. Потому что вот мне привозят с Кавказа баранину. Ну, извините, это... Небо и земля. Да, небо и земля понимаешь, Поэтому есть такие вещи, о которых ну, не, абсолютно ничего сложного. Вот я тут как-то недавно сидел, просто просчитал. Даже при сегодняшних экономических условиях пенсию можно увеличить в 2,8 раза. Спокойно. Если яхту на одной из двух продать, пенсионерам раздать, да, да. каждому старику до конца года вот Андрей, влет я тебе говорю. Вот даже при сегодняшней стагнации, финансово-экономической стагнации, можно увеличить пенсии в 2,8 раза. Какими будут Почему? Пенсии? Потому вот что как вы лично мне стыдно, понимаешь, когда. И мне стыдно. Э, а человек как вы с ординами, да, с медалями. Народ на выборах. Проснёт, проснёт, в народ на выборах проснется, или под страхом смерти все. Ой, зайдя да ты знаешь честно в кабинку, говоря где шторка будет бояться я не знаю всего на свете понимаешь. и снова за единую россию за того же медведева за то же роднину за министров вот за правительство еще раз бумажку кинуть или им помогут кинуть другие товарищи что будет на выборах как вы видите? ты знаешь вот у нас многие тебя многие смотрят Ты молодец ты создал такой канал понимаешь сегодня вот мне один товарищ сказал говорит я как раскопал караулу, больше телевизор вообще не смотрю. Ну, Говорю, когда, когда будет какая-то следующая передача. Вот Ты понимаешь, если бы телевидение... Да толку-то от этого. Нет, если бы наше телевидение, первый, второй канал, выстроенные были по твоей модели. Да что вы говорите? А вы... Ты, ты общаешься с людьми, ты никого не трогаешь. Да Наташа Ростова повесится в любой московской школе Понимаешь? сегодня. Ты любой же... во власти повесится, а, если все это на первый Ты же общаешься вы... с людьми, ты так им это объясняешь, невозможно. что так жить нельзя. Это не жизнь. Что это... будет на выборах? Скажите. А на выборах, я тебе скажу, так будет. Нарисуют. А -а -а. Нарисуют. Почему? Потому что я тебе сказал, 85% избирательных участков это школы. Сейчас опять вот этих плачущих, стонущих, э, учителей, которые жалуются на условия работы, на низкую зарплату, на необустройство школ, отсутствие ремонта, отсутствие отопления, жалуются, они опять сегодня сделают фальсификацию, вбросы голосов и все прочее. А я вот, не вот в то, а что вот как мы живем, мы, я повторюсь, мы виноваты. Сами. Я предполагаю, что московские префекты, уже сейчас, имея согласованного с Москвой кандидата, ну, допустим, Попов. Да, Евгений, мой коллега, так сказать, с телевидения. Они уже сейчас каждую неделю префекта собирают пиарщиков, штабы, качают, накачивают. И уже сегодня пошли встречи, еще ничего не началось. И с законом это запрещено, дочихать они хотели. Да, Грудинин все будет рассказывать про Диму Саблина, который идет в Новой Москве, э, в губернаторы, как именно Саблин, как считает Грудинина. И Максим Шевченко у меня об этом недавно сказал. Захватил его совхоз и захватывает. Алидерский захват. Драчка будет не маленькая. Но кинуть больше какого-то определенного процента, при том, что вокруг каждой урны будут стоять люди три дня, три ночи, такие найдутся, чтобы не могли кинуть в наглую все на свете и при большой явке. Борис Надеждин прав. Они могут кинуть 6%, 8%, 12% максимально. Все остальное будет честно. Не хочешь посмеяться. Так. В 16 я пошел на выборы в Госдуму. В шестнадцатом. Остается две недели. Две недели до окончания вот голосования, еще и, и мне приносят готовые протоколы. С печатью, все, все посчитано. И говорит Александр Владимирович, ну не мучайся, мы просто из уважения к тебе говорим, давай заканчивай. Ну и в Рязани такое да, будет, я да, уже да, сейчас предполагаю. Давай, давай поехали на рыбалку. Понимаешь? Это все легко поймать, Мы делали... посадить. Да нет, сложно. Мы делали прогнозы Ильич, по, по Конституции. Одну секунду. Вот по эти, одну которые секунду. Сегодня, Платошкинский приговор, который делался как реальный срок 6 лет тюрьмы, после скандала, который устроили всего ничего, тысячи человек у зала суда и пара журналистов. Но потом больше стало. Первое состояние было мало журналистов. Но уже нет реального срока и, предполагаю, не будет. А кто-нибудь думал, что приговор судьи Арбузовой будет обсуждать вся страна и будет голосование по доверию к Арбузовой но, и но, так но... далее. И мы опубликуем <къех> этот приговор сегодня. Викторыч, вот он опубликован у нас в на портале, как обещал. Тут, ну, я тебе сказал. А что сейчас вот? Арбузовой делать? Помнишь, вот я тебе говорил, мы когда говорили народ, население, какая разница. Да, еще можно сопротивляться. Меня... Люди начинают просыпаться на очень низкий темп. Очень низкий темп. В еще есть ты, Очень низкий темп. Мы делали прогнозы по голосованию за вот эту конституцию. Непонятно, что за конституция. Я к ней вообще отношусь отрицательно. Почему? Потому что так, по так, так закон прямого действия не принимается. На помойке, на пеньке, на капоте. Это закон прямого действия. Да? И... Вот то, что произошло с Николаем Николаевичем Платошкиным, мы откроем статью «Права человека», да, мы да. там не найдем, все чем его обвинить. Да. Просто человек сказал свое мнение. Практиковал свободу слова. Да. Да, Дальше, да, человек не призывал никого брать в руки виллы, топоры. Да какой ни одно умитель да, не провел, да. Ну, у них же не получилось. Да, понимаешь? И в итоге даже эти пять лет условно, что ему дали, это незаконно. Мы предполагаем, Это прямое да, нарушение Конституции. Но значит И получается меня... сопротивляться твои, что все поздно, медленно, темп не тот к сентябрю Вы не меня но Получается, когда бьешься меня удивляет тишина Зорькина. Я Зорькина помню в 92 году, это был другой Зорки. Я удивляет тишина вашего друга Никиты Михалкова. Он же со сталинизмом боролся у Платошкина и у Варлама Шаламова. Приговоры да. похожие, под депрессионное Это Шаламова впаяли в двадцать девятом году, как троцкисту. Да. Только дали три года хозяева да. лагерей, а Николаю пять. А формулировки похожие. Что же Михалков-то бесов не гоняет сегодня? Он же со сталинизмом Ой, боролся. Да мы Он ней... же против 37-го года. Он же меньше в крови, нам, как его меньше бьет в кино. Мы же все плакали, верили, что парень-то искренне. Что он часто молчит. Но ну, Никита, он талантливый. А, я понимаю, да. Вместе все систем... в прошлом осталось. Нет, вместе... А сейчас Нет. страх и обрезать власть, как Нет, всегда. Вместе мое с тем, предположение. Вместе с тем. Специфический человек. А вот и при власти. Да, я его как-то вот мы с ним сидели, спорили, ругались. Вот. Я говорю, Никит, ну вот по жизни нельзя быть флагом на бане. Флюк, фла, флюгер на бане. Не, не флюгер, флаг, флаг на бане. Вот в какую сторону ветер, в ту сторону и флаг, понимаешь? Вот я не могу быть таким а флагом, ты, понимаешь? Ну вот тебя опять несет, понимаешь? Вот давай лучше выпьем, ну давай. Ну, я не хочу его обсуждать, понимаешь? Ну я ему сказал... Да нет, а где другие? Все, боролись со Я, я с... говорю, ты талантливый актер, талантливый режиссер... А заслуженный человек. Вот, что ты лезешь в это вот говно? А как вот? вот я говорю, вот а я... Сам, Владимир, я что тебе... лезешь, я можно скажу, мы Но. его бережем, Никита Сергеевича. Потому что если кто-нибудь, какая-нибудь гнида, опубликует его диалог с одним банкиром, в банке которого у Михалкова были в районе миллиарда, а банкир, вместо того, чтобы отдать миллиард, предложил ему две контрмарки на фильм, который он спонсировал в «Спорте только девушки» или что-то такое, просто был под уголовным делом. И в отдельном зале ресторана, в палаце Дукали, была запись, а Никита Сергеевич не знал, а пленочка осталась. Мое предположение, я ее не имею. Это я так предполагаю, по слухам говорю. Если это появится в интернете, Никита Сергеевич, ну он не повеет, ему все как с гуся вода, но у него сильно испортится настроение. Ну, а миллиард, это вот извините, у тех, кто при а не вопреки. Ой, Господи, Кто я... вопреки, это как он, ну, Платошкин. Пять лет условно, вопреки. Ты понимаешь, э, как бы не относиться к Николаю Николаевичу, он незаконно осужден. Э, в наглую нарушена Конституция. Мы предполагаем, него, да, него, не, не, вы не имеете права да, на решение да, суда. Вам и, полгода да, дадут за оскорбление да, судьи Аркузона. Как Навальному впаяют. Да, вы не имеете права. И... И Хенштейн прибежит. Два года за клевету в интернете. Вы ну, же в интернете я, я не знаю, что с Сашей случилось. Он был совершенно. Такой был... же, как Михалков, предполагаю я. Полезать задницу. Был... Любую сладенькую. Был Чем слаще... другой человек. А его же в отставку его на три года отправили на полковничью должность в Росгвардии. Вот все. И от Хенштейна осталась пыль. И ради сегодня живет, и что от него останется? Книжка про Путина, вот то, что останется. Нормально? Все? Все. Закончился. А был журналист, довольно яркий. чубайс, ловил на яхте с бизнесменами, в России работали, и катали. Небольшая выдержка из философии. Вот ты понимаешь, я вот убедился на себе тоже. Вот сколько бы ты и как бы не говорил правду, всегда найдется негодяй, который тебя больет грязью. И люди будут верить. Ну, вот так вот устроено. У Никиты Сергеевича Михалкова вот так, на этот случай вот так всегда есть азербайджанская притча. Она великая притча. Это не Михалков ее придумал, он ее правильно цитирует. Если ты идешь к собственному дому и не слышишь в спину лай собак, значит ты просто сбился с пути. Ну, логично, логично. В России привыкли мериться у кого больше, длиннее круче, толще и прочее, прочее. Да ты понимаешь, у нас каждый такой. В одночасье нас переделать невозможно. Это вот такой менталитет. Так сейчас и переделать невозможно. Я, такого... я те, кто глашат, вот, вот смотри, одна территория, да, Россия. Берем Кавказ, молодого человека, уважение к старшим, уважение к родителям, уважение к отцу, к матери, и берем вот Москва, молодой человек наглое отношение Все к своим родителям, Все хамство по отношению к старшим. Почему? Воспитание, традиции, верование, понимаешь? В чем дело? Понимаешь? Не тому сегодня наших детей учат в школе. Ну ведь посмотрите те же учебники истории. Кто их писал? Авторы этих учебников должны уже давно превращаться в прах. В районе Магадана. Понимаешь? Эти авторы, они извратили историю. Ведь почему мы... Кто придумал это ЕГЭ? Ведь классическую схему образования, которую подхватила Великобритания. Великобритания сегодня учит своих детей по модели, которая была в Советском Союзе. Вон он, Фурсенко. Я не знаю, А где Фурсенко? А Фурсенко Совет в президента. президента. Совет президента. А теперь, естественно, вопрос. А кто дал команду уничтожить советскую систему образования? Вот попробовал бы Фурсенко при мне вот это сделать, если я глава государства. Он бы пожалел, что родился. А кто сегодня настаивает на отставке ректора, если любого ректора 65, а уж тем более 70, даже если ректор в прекрасной форме, и его обожают студенты? Разве не Фурсенко? Владимир Владимирович, все ректоры эгоисты старые, не готовят смену, давайте молодых и так далее, и так далее, Фурсенко, вы мне другое скажите. Вот вы нам, как и я, сказали про учебники, коллекционируете идиотизм. В наших школах, докладываю, появится, появится новый учебник, и, соответственно, новый предмет, и будут новые уроки, видимо, за счет часов по литературе и истории. Учебник называется «Как правильно платить в Российской Федерации налоги». С шестого класса вводится предмет, и министр, как высочайшее достижение передовой интеллектуальной нашей мысли сегодняшней, объявил, что будет новый учебник «Как платить и как не сесть, если не платишь шестого класса». Хочешь... За счет уроков их и так мало по литературе и истории, предполагаю, я караул. Хочешь посмеяться? Все же молчат. Хочешь Хочешь посмеяться? Вот то, что вообще происходит в стране, и отношение людей к политическим, экономическим процессам, к тем же выборам, да, я это все обосновываю отсутствием тотальной безграмотностью юридической и экономической. А я другим. Понимаешь? А я другим. Почему? Вот когда а я человек страх. хотя бы знает основы экономики, хотя бы знает основы да права, какая, он какая? будет совершенно какая? думать по-другому. Александр Владимирович, у вас петрушка. У меня жена на участке ревизию провела, выкинула все одуванчики всю петрушку, чтобы в тюрьму не сесть. У вас петрушка растет. Вот если у вас Мне, у меня генерал рудской, растет петрушка кудрявая. меня растет. И эта сука еще уродилась петрушка обычная мочегонная, да, кудрявая, да, петрушка. Да, ну, зеленья, да, какая-то. Да, Но меня... с семенами два года тюрьмы можете получить, потому что из этих значит, семян, оказывается, нет, там сказали, мя... там масло", еще... масло. Масло может. Быть. Там еще мята приписано. Мята и одуванчики. Нет. Ромашка еще там приписана. Вот, я жене скажу про Ромашку, она не, не знает. Она, вот. у меня Ромашка есть. А из нее что, марихуану делают, что из Ромашки Нет, Нет я тебе помнишь, говорил. Ну. Это законы сегодня. Каждый человек. Это даже не Хинштейн предложил. И что, какой-то Хинштейн нашел? Да, каждый... Про Ромашку. А, а тут в эти федерации ну, походу, то, что ты говоришь, нашелся член Совета Федерации, который решил э, обосновать применение навоза животных. О, Боже мой. Надо закон принять. Если ты поним... пчел хотели, а да, если ты применяешь это навоз коровий, да, то ты должен купить лицензию. Значит, поглупела страна. До опасного предела поглупела, мы не умелилась, понимаешь, одебелилась. Вот чем эти говорю. А кто ж тогда будет? Адебелине тотальная. Что ж, дальше-то ждет? идет. Включите, Лидер, посмотри. Ну вот тема. Кто кого, изменить за я понимаю. трахнул, да? Нет, Кто, кто от кого пожрался, на родил, и как к кто от кого или... взял ДНК. Ну зачем оно мне это вот это надо? Вот эта грязь. да? Или другая телепередача. Кто кого там обманул, кто там завещание не так написал и вот целый час в уши. Зачем она? Зачем? Вот эту дурь, про которую ты говоришь, Петрушка Кудрявая. Да. Ну, мы с тобой имеем священное право послать и авторов, и этот закон. Да вы что, клевета в интернете? Два года тюрьмы по закону Хинштейна-Вяткина. Куда послать? Господь, Господь. Ну, вам у вас звезда, вам дадут условно. А я сяду точно. Да ладно. У меня звезды нет, и, так сказать, я вообще Все шпанат. это долго не продержится. Я тебе вот. хочу. Я тебе хочу. А успокоить. когда конец этой хрени? А, и дебилизм, а, и маразм. А, или все-таки. А вот, а ты понимаешь, я не хочу претендовать на звание правиться, да? Вот как-то в интернет зашел, читая, есть прави, э, правительство в своем отечестве. Я написал статью в 1992 году о Украине. 1992 год. И читаю эту статью, это сегодняшний день описан. Значит, я тебе говорил, что я писал диссертацию «Стратегическое планирование развития экономики в условиях рынка». Я просчитал вот то, куда мы прирулили тогда, 22 года назад. И сегодня я тебе говорю, вот это вот продержится максимум, ну, где-то до октября-ноября А потом? А потом это все взорвется, потому что я не хочу, чтобы люди взялись за какие-то инструменты Больше Платошкин тоже так говорит, что взорвется, надо уметь в этот момент, когда взорвется, быть на чеку и власть перехватить, чтобы народ правил страной пять лет условно сказал. Вот он вот, тоже, о, все, Александр Владимирович, все, ну, хорошо. приехали, тут и звезда да. не поможет. Да. Если Карбузовый, то 6 лет, да, но 6 да. не ну, дадут, посмотрим. но трешечку впаяют. Я Мы тут, тут как-то в, как в суде, значит, уголовные дело по мне возбудили, оскорбление должностного лица. А, судью вы назвали? Да, я высказал свое мнение судье, но не ненормативно. Ненормативно. То она говорит, что это мнение того, кто меня обзывал скверным и все прочее, это мнение. Я говорю, а я могу мнение в отношении судьи сказать? Он говорит, да. Ну, и применяя ненормативную сказали. я ей высказал мнение. Надо было посмотреть, что с ней происходило. Да, но Навальный, будто, знаешь, Навальный вот... без ненормативный получил да, уголовное заоскорбление Да, как будто судей. воду на сковородку выдавили. А это вот интересное дело по суде не имеет срока в давности? Может, вас сейчас припаяют, то будет интересно да? перед выборами. Да, поймешь, Чтобы Андрей, я не баллотируюсь от партии Шевченко никуда, да еще по федеральному списку это Да пар... ладно, а ты понимаешь, придет. дело в чем? Дело в том, что не важно, э, как -то эту... жизнь у людей по-разному устроена. Вот один родился, вырос, позавтракал, сходил в туалет, пообедал, сходил в туалет, в промежутке побыл на работе, пришел с работы, поужинал, сходил в туалет лег спать. И так до 85 лет. Каждый день. Это одна жизнь. А у другого жизни, в движении, в динамике... Вот мы с тобой живем в динамике. Я да. говоришь, у нас есть, есть, смерть, есть радостные смерть. дни, нерадостные дни. У меня вчера был радостный день, когда моя жена пошла с ревизией по грядкам искать Петрушку Кудрявую. Ну вот, видишь. Потому что какая-нибудь сволочь да, с да, лоукостера да, потом посадят лоу не и, там и да, увидит и, Петрушку да, Кудрявую, и, и доказывают, что у тебя в мыслях срав... не было масла. Из них. Да, тебя... Если сравнивать вот, жизнь того человека, который... От раза к раз туалет и за стол, да, и кое-где там на работе, и нашу жизнь. Вот эта жизнь интереснее. Кто же к власти придет? Очень серьезный вопрос после октября-то. А к власти, и... я тебе скажу так, вот э, они все дай этими бог, выборами, дай бог как говорится, чтобы у них не получилось сбросом, да, да. Вот. Я думаю, придет Значит, конструктив... выброс будет на улице. Нет, конструктив... там, а будет Нет, конструктивная оппозиция. Ну, тот же Шевченко, вот, ну, нас с тобой пригласил. Понимаешь, я тебе приведу пример. Галю Старовой ты упомнишь. Mm -hmm. Мы постоянно на съезде на Верховном Совете с ней ругались. Mm -hmm. А после столовую по 50 грамм коньячку, mm -hmm. кофе, покурить. Диаметрально противоположные взгляды а когда что это заканчивается, там по 50 грамм коньяка выпить его, попить кофе и покурить Объясняй почему а потому что ты знаешь вот я э, привык слушать людей понимаешь могу спорить ругаться но поставить заслон из за того что у нас разные мнения друг к другу и я на это не способен и вот когда мы сегодня говорим что оппозиция должна объединиться и все призывают к тому что даже в существующей оппозиции, результат работы которой, вот он, стагнация, да, и полный развал экономики, да, они не объединятся. Знаешь почему? Они торгуют местами в Думу. Я предполагаю. Знаешь? Они торгуют местами в Думу, поэтому никакого объединения Есть не может быть. Еще вот одна. сейчас вот Шевченко создал новую политическую силу. И почему, так сказать, надо идти в эту команду, а потому что там на разносторонних взглядах... Потому что она новая, потому что там и дивиденды. Нет, там дивиденды, разные люди, разносторонних взглядов. И вот именно в споре рождается истина. И если вот такое большинство придет в Думу, я тебе скажу, спокойно, спокойно, стабилизировано произойдет смена того, что мы называем властью. Именно спокойно. Потому что это дальше продолжаться просто не может. Просто не может продолжаться. Потому что, ну, на удивление, Путин все-таки грамотный человек. Но, Владимир Владимирович, ты же видишь, что эта модель Фридмана не работает в нашей стране. Посмотри, что сделали с экономикой. Вот напекли там более 130 миллиардеров. Я же задавал вопрос, а польза-то от них какая для страны? Самое И все молчат, нет никакой есть пользы. Тогда зачем их создавали, понимаешь? И вот удивляйся этому. Ты же грамотный человек. Закончил университет, юрист по образованию. Кандидат экономических наук. И ты видишь, что эта модель в стране не работает. Куда ты набираешь этих эффективных менеджеров? Почему ничего? ты не меняешь Для модель? Есть Сережа Глазьев. Да, с ним можно соглашаться, не соглашаться. Но он как бы э, нарисовал идеальную модель. Он был советником президента, чтобы он не приставал... Вы что, сделали снова... Серегу министром да, каким-то, да, и он да, замолчал? Да. Взяли его и убрали. Нет, ну, он все. не замолчал. Дала. Его советников президента убрали министром ну, экономики все. СНГ. Вот куда-то туда. И все, и зачехлился. Угу. Понимаешь? Есть еще одна история, Александр Это уже серьезный, Последнее, о чем мы сегодня скажем. Есть некий отбор... Я не знаю, кто этот отбор делает. Время, жизнь, люди, Бог, народ, судьба, сама история, ее поступь, как у Петховена, ту ту Галина Васильевна Старовойтова. Пример из жизни. Со своим... Царство своим приятелем, Лидимом Михайловичем Баткиным, замечательным историком, либералом, создать каких-то там платформ в Москве, они едут на машине в выходной день, из Генуи, где у них какой-то там симпозиум, во Флоренцию, чтобы увидеть, как Флоренция, так сказать, открывается перед ними, недалеко. Резкий поворот, Галина Васильевна падает, она была девушкой, так сказать, женщина не худая, Баткину на ногу, вот, он валится на нее и ломает ей ногу, он тоже, слава богу, не мальчик. Через два часа с больничной палатой, не сломанная нога, Галина Васильевна дает интервью по телефону «Эхо Москвы», что на дороге между, между Генуей и Флоренцией КГБ СССР Владимир Крючков устроил на нее покушение. Машина в дребезге, она в больнице в тяжелом состоянии, ее охраняют карабинеры. Вот так КГБ СССР расправляется с ней, видным демократом Галиной Старовойтовой. Олег Михайлович Баткин офигел. Он говорит, если ж кто виноват, что машина цела, а Галя словно ну, это я. Но ну, я не КГБ СССР, я Баткин, я вообще изрубил. Галя, Галя, что ж ты делаешь? Когда он все это сказал Сергей Сергеевич ну он посоветовал. Лень, ну а вы напишите там заявление в газету. Он говорит, что у меня Галя затаскает по судам, она на это большая мастерица. Так это все и закончилось. Нет старого этого. Родской вот сидит передо мной. Вот я не понимаю, как происходит так, но рано или поздно вся хрень, которая выдается за правду, за покушение, за черт знает что, как бы за правду, все становится понятно. И про Форос, и про Горбачев, и про Старовой, это один пример, их много можно было привести. Да, я понимаю, что потом 50 граммов и что делить-то? Но на трибуне все же были, у нее был чудовищный дар у покойной самого движения. И как она закончила? Кстати, никто не знает, что в том подъезде, когда ее убили на третьем этаже, наверху сидел, выпивал с приятелем, ваш друг Крыжаков Александр Владимирович, в этом же подъезде, в тот же день, в тот же час. И потом двое суток боялся морду в нос высунуть из квартиры, чтобы не подумать, что там все организовалось, старовой то хотя он уже был никто. И так тоже карта ложится историческая. Итог. Родской. Вот он. Галина Васильевна. Нет? И иных уж нет, и Горбачева фактически нет. Прижизненная так, смерть. Ты понимаешь, вот эта говорю. прижизненная смерть в России стала очень частым явлением. Михалков, предполагаю, я такая же прижизненная смерть. Он никак, у него больше ни одного фильма, ни одного метра не снимет. Бог за все воздает. А вот когда люди это поймут и станут там, где правда. У меня как с рудским по моей глупости, суды были. Откуда я понимал, что в девяносто первом году, в девяносто втором я дурак? Не потому, что жизнь объяснила, жизнь мне объяснила, не мама, не там еще кто-то, а сама жизнь. Я узнал про заводы позже, я много понял позже, но правда понял позже. Ты Рано ты... или поздно мы же должны понять, что есть. Ты понимаешь, что и кто есть кто? Вот человек совершая грех намеренно. Случайно. Это две большие разницы. То есть ты намеренно, ценаправленно идешь совершить грех. Народ-то когда из греха выйдет? Это же грех бояться. Это же грех молчать. Грех голосовать. Да. Если ты совершил грех, не думая об этом, то есть случайно это все произошло, это другой грех. Есть такое у нас выражение. Мы все под Богом ходим. Да? Так вот, в жизни своей надо преследовать какие-либо правила. Вот, например, я в жизни никогда никого не кинул. Я никого в жизни никогда не подставил. Я никогда в жизни не скрысятничал. Я никогда в жизни ни у кого ничего не украл. Это мое кредо, понимаешь? И, может быть, поэтому меня Господь, Бог, бережет. Но я раз в пять должен был погибнуть в том же Афганистане. Но я живот, да. Mm. То же самое давай ты. Вот тебе 63 года. У нас с тобой 10 лет. Но ты же не намеренно где-то что-то допустил. Я почему? Потому что это у меня вызывает сомнение. Потому что почему мы с тобой дружим? Даже был случай, ты сам о нем напомнил, что да, ты поступил в отношения меня неправильно, ты извинился. Человек, способный на то, чтобы извиниться, это уже человек. Это уже человек. А вот человек, совершивший гадость, подлость, и при этом еще не извиняясь, начинает усиливать эту подлость, это уже не человек. Понимаешь? И к таким Господь относится по-разному. Понимаешь? Вот ты знаешь, вот, не знаю, может, вырежешь это. Вот кто мне делал гадость? Уже давно их унесли вперед ногами. Унесли. Понимаешь? Я их не проклинал. Я наоборот говорю, да бог с ними. Бог все это рассудит, понимаешь? Поэтому надо к жизни относиться проще. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас мы живем. А когда расскажешь, что вот придет время, мы будем. Ну, вот эту лапшу, ты знаешь, тем более в нашей стране, э, с нашим народом, я даже их слушать ну, ну, не а хочу. придет время. Если партия Шевченко становится парламентской партией, то через два года с небольшим. Эта партия без всякого сбора всяких подписей выдвигает своего кандидата в президент. Ну, пускай... О, а ты... где драка то ты... Сейчас ну, на выборах, ну, чтобы ну, Шевченко ну, ну, да. понимаешь? Уж потом Но... вот такой путь. Понимаешь, в, чем дело? <кх> в чем дело? Дай бог, чтобы это случилось, чтобы партия Шевченко... Хотя я не сторонник партии называть именами лидера, да. Ну это тоже неправильно, но партия это, свободы это, и справедливости да, да, пока да. выиграла. Я не сторонник. Но то, что э, Максим приглашает туда разноплановых людей, я имею в виду взгляды конечно, и конечно. мнения. Это хорошо. Почему? А вот таким, когда коалиция однотипная, да, все одобрям. Ну мы знаем, чем это все. Закатилось. У Лукашенко проголосовали за ну, ввод техники, когда митинг за, за стрелковое да? оружие единогласно да. две палаты да. парламента. А когда возникает в этой коалиции какой-то спор и в конечном итоге приходим? Побеждает к, истину. К Выводу, да, какому-то определенному. Пускай попробует кто-то из коалиции открыть рот. Мы же все вместе обсуждали, мы приняли решение, пошли исполнять. Это лучше. Почему? Потому что учтены все мнения. А раз учтены мнения, мы можем, соответственно, предполагать, как может развиваться событие в том или иной ситуации. Правильно? Вот именно коллегиальность, она дает результативность. И единственная просьба к Максиму. Не набирать кого попало там, да, не, он, не, не. да с вымпелами вот я выдаю профессионалов, слушает, но, да, да профессионалов надо только профессионалы. Если я вот вкратце вам говорил о мобилизационной экономике, потому что надо провести инвентаризацию. Надо посмотреть, что сделали с базовыми отраслями. Надо посмотреть, сколько миллиардеры вложили денег на модернизацию, на реконструкцию предприятий. А если не вложили, то это сказать быстренько туда. Понимаешь? То есть надо разобраться, определить приоритеты. Ну, допустим, Казанский авиационный завод. За этот год ни одного самолета. Это Туполевская КБ. Или же, допустим, берем КБ «Миля» и «Камова» объединили, При этом взяли Камовское КБ, угробили. Понимаешь? Такого не должно быть. И если бы в Думе сидели профессионалы в авиационной промышленности, в машиностроении, они бы там бы устроили скандал. А когда КПРФ выходит на трибуну, как статисты подводят итог, что мы, извините за выражение, в заднице, понимаешь? А результат-то от этих подведений итогов. Какой результат? Результат. Я из Юганова говорил, я говорю, Андрей, ты вот на меня, Геннадий, вернее, Андреевич, ты на меня обижаешься, ну давай пальцы будем загибать. Девяносто год, ГКЧП, вы все сбежали из райкомов, обкомов, горкомов, ЦК, КПСС, как крысы с тонущего корабля. Было? Было. Пошли дальше. Девяносто год уничтожает родину Советский Союз. Беловеческая пуща. Да. Фракция КПРФ 100% голосует за. за зная пущей. при этом, что Конституция запрещает проводить Заедцами, ратификацию да. Верховному Совету. Только съезд. Я говорю, было? Было. Девяносто третий год восстание. Вы все сбежали до единого под указ президента Расстрел о материальной финансовой помощи. Да. А ты, я говорю, 2-го числа с экрана телевидения призывал нас... дома оставаться. Да. да. Было? было? Было. Мы сидим в Лефортово, а ты подписываешь договор о сотрудничестве с Ельциным. Было? Было. Было. третий год. Выборы Госдумы. Конституция по-прежнему старая. Не предусматривает такой орган власти. Вы избираетесь. Рыбкин, председатель фракции КПРФ, со мной становится председателем Думы. пятый год. Выборы в Думу. Вы выигрываете абсолютно большинство. Главный редактор газеты «Правда Селезнев» становится КПРФ, председателем Думы. Вы сегодня визжите о залоговых аукционах. А когда был закон принят? В 95 году. А кто голосовал? Да, кто когда голосовал? вы были То, абсолютное что? большинство. Да. А сегодня вы ходите с плакатами «Возродим СССР». Молодцы. Сами проголосовали, теперь возрождают. «Бандитизм, а не залоговые аукционы». Ну я говорю, ну какой Геннадий Андреевич, у меня должно быть отношение к вам. Я не ко всем коммунистам так отношусь. У меня отец был коммунист, у меня дед был коммунист, они коммунисты, а вы сборище.